Hi guys, welcome back to Juniors Flagged Aggression. For today's video reaction list, go to our favorite country, which is Russia. Privet and special to our Russian fans. How are you all guys? I'm doing well and amazing. And the title this video, as you can see on my thumbnail, is a unique of the defeat of the six. SS Panzer Army on the streets of Vienna. Credit to the owner also with this uh, video. to Frontline Chronicle. I'll put in the description box below so that you can connect also with the owner of the video. And if you're new to my channel, just click a subscribe button. Click on notification bell so that you'll be updated on our future uploads. And if you have some comments and suggestion related to this uh, video or any Russian video, Russian army or Russian military that you can suggest, drop it comment section. I'd love to read and respond to you all and make your video requests. I know, guys, that uh, we really have to watch like. Russian war or how the Red Army conquering such places or conquering such war also because it finds you like it parts of your history that you have to learn something like this and I'll give you some little information with you guys in just a week of storming the Austrian capital the Red Army in a fierce battle completely liberated the city and captured more than 130,000 enemy soldiers. The Soviet command in order to preserve the historical appearance of Vienna abandoned the massive use of aviation and thereby allowed many monuments of architecture and art to survive to the present day. Oh my god, at least they remain something that people can always be remembered that this war happened in here and it was like victorious and that's truly amazing that we can always uh, remember and get back and watch that to reminisce those past. I know it's bad or sad, but still we can remember on those thanks that we have to respect to those people who fought for the war. Let's get to it, guys. Enjoy and, and please turn on the CC down there for your Russian and English subtitles. Enjoy with this one, guys. I want to hear. Wow. С вами канал Фронтовая Кинолетопись, и сегодня вашему вниманию кинохроника штурма Вены, в ходе которого была разгромлена 6 танковая армия СС. К 22 марта 22. войска 2 и 3 украинских фронтов освободили Секершфетервар, нефтеносный район надька -Нижа, приблизились к Вене с юга и стали готовиться к штурму австрийской столицы. Немецкое командование решило превратить Вену в город-крепость и обороняться до последнего. Красной армии противостояла 6 танковая армия СС Дитриха. По приказу Гитлера была сформирована Венская зона обороны. Командиром гарнизона стал генерал-лейтенант Рудольф фон Бюнау. Всего было создано три кольца обороны. Первое на внешней границе города, второе это кварталы Гюртель и Ринг и третье кольцо – при Дунайском районе западно-австрийскую столицу прикрывал лес, север и восток Дунайский канал и река Дунай. На юге немцы соорудили фортификации, вырыли множество траншей и установили минные поля. Обронявшая а Вену группировка включала в себя 9 дивизий, 8 из которых были танковыми. Oh. В том числе такие элитные соединения, как 2 танковая дивизия СС Рейх, 3 танковая дивизия СС Мертвая голова, и 232-я танковая дивизия «Татра». Также к обороне были подключены учебные части, подразделения фолькштурма и полиции. Главная тяжесть обороны ложилась на 2-й танковый корпус СС Вильгельма Битриха. Весь город был перекрыт баррикадами и заминированными завалами. Минированию также подверглись все мосты через Дунай и Дунайский канал. Советские армии штурмовали Венский укреп-район с нескольких направлений, Войска 2 украинского фронта Малиновского обходили город севера, армии 3 украинского фронта Толбухина с востока, юга и запада. С 3 по 5 апреля части гвардейского механизированного корпуса Волкова ввели бои южнее Вены загаден Мельярдсдорф и Гумпольцкирхен. Обходя Вену с Запада, советские войска лишили гарнизон города путей отступления в западном и северо-западном направлениях. 46-я гвардейская танковая бригада заняла поселок Пуркерсдорф и совместно с 30-й гвардейской механизированной бригадой вышла к венскому предместью вайендлинг За частями 9-го гвардейского мехкорпуса продвигались дивизии 9-й гвардейской армии, прерывавшие тылы корпуса и не дававшие противнику наносить удары с флангов. 46-я армия Петрушевского при содействии Дунайской флотилии форсировала Дунай, в районе Братиславы, затем перешла реку Мараву и двинулась на Вену с севером-востока. Первым днем штурма города следует считать 5 апреля, когда преодолевая сильное огневое сопротивление немцев и отражая контратаки пехоты и танков, части Красной Армии с боем стремительно ворвались на северную окраину Центрального кладбища Вены. Утром 6 апреля командир 1-го гвардейского мехкорпуса «Руссиянов» получил приказ командующего 4-й гвардейской армии Захватаева ворваться в Вену и в течение дня занять район Зиммеринг с его промышленными предприятиями и Арсенал. За Арсеналом предстояла переправа через Дунайский канал. Особенно жестокий бой разгорелся у моста через канал ведущего к району Праттерштерн, от которого открывалась дорога к Северному вокзалу и главной аллее Венского леса. Тем временем Войска 9-й гвардейской армии Глаголева успешно продвигались на северо-западном направлении. Поэтому войска 6-й гвардейской танковой армии Кравченко направили в полосу армии Глаголева с целью обойти и нанести удар по городу с запада и северо-запада. 7 апреля 18 -й, 31 -й гвардейские механизированные бригады вели ожесточенные бои за пригород Марья-Абрун и подошли с юга к Венскому району Хаккинг. В ходе уличных боев на ходу сколачивались штурмовые части в составе автоматчиков, пулеметчиков, бойцов с ПТР и трофейными гранатометами, которые прикрывались огнем Шерманов и Су-76. 8 апреля ожесточенные бои разгорелись у второй линии метро бургас де Части 46-й гвардейской танковой бригады и 30-й гвардейской механизированной бригады заняли 239-й квартал и пробились ко второй линии метро. Нёйбаугард. Главной ударной силой 46-й гвардейской танковой бригады был первый танковый батальон гвардия капитана Дмитрия Лозы. 9 апреля батальон прорывался к центру Вены и удерживал его до подхода основных сил бригады. В составе отряда было всего 18 танков Шерман, 3 ИСУ-152 и рота десантников 80 человек. За этот бой капитан Лоза был удостоен звания Герои Советского Союза. Активную помощь советским частям, штурмовавшим Вену, оказались пилоты 17-й воздушной армии. К исходу 10 апреля гитлеровцы контролировали только центральную часть города, правый берег, к утру 11 апреля был очищен. Началось сражение в задунайских кварталах Вены. Бои вступали в завершающую стадию. Наши войска уже контролировали район Зиммеринг, Старую Вену, Северный восточной Южный вокзалы. Гитлеровцы отошли на левый берег Дуная. Советское командование решило провести дерзкую операцию. Силами Дунайской флотилии и 80-й гвардейской стрелковой дивизии захватить уцелевший имперский мост, который немцы заминировали и собирались взорвать. По нему они получали пополнение и обеспечивали свою группировку. Для выполнения этой задачи была выделена рот от командованием Егена Пелосьяна и 13 катеров, которые прошли по реке под обстрелом и высадили десант, который захватил и разминировал мост. Впоследствии неоднократные попытки захватить мост увенчались успехом благодаря подвигу разведчиков 2-й гвардейской механизированной бригады. Утром по спасенному мосту наши танки совершили бросок к берегу еще занятому немцами. Вслед за ними прошла артиллерия и пехота. Первым на большой скорости на мост Заскочил танк гвардии лейтенанта Александра Кудрявцева. Oh, no. По танку сразу же был открыт огонь вражеских противотанковых орудий. Танк успел пройти половину моста, но снарядом повредило ходовую часть. Экипаж продолжал вести бой, подавлял огневые точки немцев из пушки и пулеметов. Но пережить этот бой Кудрявцеву не довелось. Звание Героя Советского Союза ему было присвоено посмертно. 13 апреля в 2 часа по полудню войска 3-го Украинского фронта полностью владели столицей Австрии. Лишь незначительной части Венского гарнизона удалось отойти на запад. За 7 дней ожесточенных боев части Красной Армии разгромили 11 танковых дивизий и взяли в плен более 130 тысяч солдат и офицеров. Битва за Вену носила ожесточенный и упорный характер. Красной Армии противостояли лучшие силы врага, в том числе танковые дивизии войск СС, офицеры венских военных училищ Браво. и команды моряков. Это Спустя десятилетия жители Вены помнят о советских войнах, павших при освобождении города. Советские войска оставались в городе чуть больше десяти лет, покинув ее уже после восстановления Австрии как независимого государства. В ходе штурма Вену не подвергли массовым ударам авиации что позволило сохранить ее исторические кварталы. Сегодня Вена – один из красивейших городов Европы, со своим уникальным шармом и атмосферой. Исторический центр города включен в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Также Вена – это культурная столица Европы, город, который сохранил свое колоссальное историческое наследие. Всюду, среди просторных имперских площадей и роскошных дворцов, стоят удивительные достопримечательности, великолепные памятники архитектуры и искусство. Вау! Wow. Это is so amazing and interesting video. I much love and respect to the Red Army of remembering or putting breaking with those special structures that now it is part of the one of the best places in Europe and that's really amazing and incredible. And this is what I really enjoyed with this during on this fight because of how they get advanced, especially to those generals, especially to those higher in a possession, how they are thinking of how they can advance to the place and conquer in that city. And those times like they are using very uh, like amazing uh amazing tanks and amazing armory that they had and that's really incredible watching with this one of how the just these people thinking of those times red army especially they they had this special strategy and smart even that they have less uh, manpower or less soldiers or army but still they can uh they can succeed or they can they can win a war because of the way how their strategy are how smart they are and that's really incredible i enjoyed watching this video and i hope guys you enjoyed watching with this one and if you have additional information just drop it your comment section i'd love to read and respond you all thank you so much and if you enjoyed watching with this one if you want to connect the owner of the video i'll put in the description box below if you like this video guys same as i did just give a massive thumbs up like and subscribe also with my channel and this is junis vlogadag react saying scambles so, if you want to connect my social media account is in here если you're talking like about my second channel, so in the description box below. Thank you so much, Prib Yet, and spasuba to Russian friends. Have a good day, everyone. Bye bye. Ma buhai pota yung lahat. God bless po, and see you in my next video reaction.